Здарова, мужики, и доброго дня, леди! Это обзоры от Mob.ua, и, как всегда, я трэш. Друзья, сегодня я поведаю о душевных муках, которые испытал на днях. Девять кругов ада Данта Лигери не сравнятся с тем, что довелось пережить мне. Виной тому знакомство с творениями вьетнамского разработчика Дон Гуэна. Вы, наверное, уже все знакомы с его главным детищем Flappy Bird. Так вот, мне посчастливилось познакомиться с еще двумя: Сюрикен Блок и Супер Бол Джанглинг. Все три игры великолепно справляются с двумя своими важнейшими задачами: беспощадно убивать время и пукано разрывающе бесить. Причем бесить настолько сильно, что планшет в любую цену хочется разбить, чтобы прекратить это самоизнасилование. И неважно к какому типу людей ты относишься, они все равно причинят тебе боль. Да их можно использовать в качестве пытки. Если заставить человека играть в это, я уверен, что он сойдет с ума быстрее, чем от капель падающих на голову. Да это китайская пытка. Ну, китайская а мне разница. Для тех, кто пропустил возможность ознакомиться с Flappy Bird, я проведу краткий инструктаж, а после перейду к остальным. Казалось бы, что страшного в пиксельной птице и трубах из Марио? Но, добавив прыжок и закона гравитации, задача становится невозможной. Причем, сука, прыжок и расстояние между трубами рассчитаны так, чтобы малейшая погрешность в миллиметр привела к неминуемому проигрышу. Ты, блядь, проигрываешь и проигрываешь, не долетает даже до пятой трубы и это бесит. Создается впечатление, что ты умственно отсталый, если не можешь это пройти, что у тебя что-то с руками, что ты калека, ведь все что от тебя требуется это тапать по ебаному экрану. И постепенно игра наводит на мысль о самоубийстве. Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде Черт. на изменения. Так, дальше сюрикенблок. Перед вами стоит 5 китайцев. Или японцев, хрен этих пикселей знает. И в общем в голову этим человечкам летят сюрикены. А отбить их можно, только вовремя тапнув по малюсенькому сюрикенчику в полете. Ты постоянно не успеваешь или не попадаешь по сюрикену своим толстым белым пальцем. Игра, наверное, специально создана для этих маленьких желтых ручек, этих еб ё... ускоглазых пи. Потому что нужен 20-дюймовый планшет, чтобы с попасть по по экрану! Да кого угодно это за не представляете, как это бесит. Но если вы думаете, что невозможно придумать игру, которая будет бесить еще больше, чем две предыдущие, вы ошибаетесь. Посмотрите на Супер Бол Джанглинг. В этой игре нам нужно просто чеканить мяч. И казалось бы, да, сложно вовремя тапать по экрану, чтобы набить мяч даже пять раз. Но после этих пяти появляется второй мяч, который нужно отбивать тапами по другой стороне экрана. И тут твой мозг превращается в запаренную овсянку. Нельзя просто так взять и набивать мяч двумя полушариями уже расплавленного мозга. А оказывается, что это, блядь, невозможно. Да сколько можно проебать? Блядь, сука, ебать твою мать! Надеюсь, на этом у меня все. Если тебе понравилось то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще много всего интересного. Тебе ничего не будет? Там такие же нормальные люди, как и я. Это был обзор от Mob.ua и от трэш. До встречи.